Всем привет! Мы играем в полюбившуюся всем игру Мафия непобедима. ВКонтакте, все как обычно, двуликий, денег не хватает. Играем за граждан, слушаем приятную музыку, наслаждаемся игрой, получаем психоз. А сейчас я просто взял, ну и начал смотреть рандомных людей, их аватарки, такое себе конечно же, ну ничего, бывает, так просто смотреть и наслаждайтесь игрой. Дальше простая игра, обычные смерти, обычные разговоры. Ну и все в таком интернете. И тут я сделал мипарайпич. И начал игру просто названо. Ну, сейчас мы его уточним. В итоге снова получаем гражданина, ну и опять таки просто начинаем играть. Опять-таки, просто обычные разговоры, обычная игра. Только в итоге я уже умираю не своей головы, а друг мафии. Вот так бывает все таки огорчение. Далее, опять в поисках игры. Только уже больше ожидания. И опять-таки, мы больше ждем, Ну, позже... У нас попадается взрывная лили, <смех> к сожалению, которого мы не выбиваем. Да как-то и денег у нас что ли на это? Вообще нет. Опять-таки, как ни странно, выбиваем гражданина и просто ждем. Ждем, ждем, общаемся, общаемся. И, как ни странно, умираем. Пока что послушайте музыку, и я скоро вернусь. вот уже идет середина игры. Я продолжаю чат. В общем, что увидимся. Вот опять-таки я, и вот опять-таки я, просто беру и умираю. Очень весело, в скобочках нет. Ну, в общем, всем удачи и всем пока. Скоро выйдет новое видео про МВЦ фреймворк Ruby on Rails.